Кто ты? Я оплуждаю, ничего не понимаю Не знаю, что мне нужно, кажется, Все чуждо Хочу тебя обнять и повернуть время вспять Разложение больного сознания, здравый смысл, до свидания Кто ты? Я как человек из нашей вселенной Маленькая пищинка, унесенная ветром Свою руку подними и засунь палец в нос, чтобы он там на веки веков пророс. Диквидиком Диквидиком Диквидиком Такая крохотная песчинка не может обладать смыслом существования. J issue with everyone chill J issue with everyone